сегодня прекрасное утро вообще кайф проснулся все так хорошо было вообще кайф вообще че за звуки че за звуки черпетицы еда что ли помоги за мной кто-то гонится кто гонится кто так я тебе потом а кто не знаю, за мной кто-то гонится. Кто, кто, кто, кто, кто. За дверь, закрой окна. Ну ладно, давай... Он должен знать, где я. Ладно, вот все. Рассказывай. Что, рассказывай. знаю. Рассказывай. Рассказывай. Я Зачем раска... Он... что... ты бежал за мной? С ножом бежал за мной. Зачем? Что, понимаешь? За, за что? Зачем? Я не знаю, он был похож на моего босса. Нифига. А почему так? Я не знаю. Я выходил спокойно из магазина и тут увидел его. Он бежал, он прям на меня побежал. Mm, хорошо, понятно. А ты как-то вообще оборонялся? Нет, у меня ничего не было. Только я в него хлеб кинул и все. А, понятно. Хорошо. Слушай, есть у тебя что-нибудь поесть? Нет, нету, но я сейчас планировал сходить. А, ну, вот. тогда можно я у тебя тут посижу? Ну ладно, да, можно. Ты денька тут побудь. Ну все, спасибо. Вот. Ну ладно, все, хватит уже стекать радио, я пошел в магазин. Ты смотри, никому двери mm. не открывай, хорошо? Хорошо. Так вот, все, Пойдем. Давай, это скоро? Ну да, приду, скоро, вот. там Так, погнали. Так, погнали. Так. Где у нас магазин? вот все, вижу его. Так, вижу, а вот сюда нашел. Вот, все. Вот, все, я пришел с магазина вот. О, что... ты уже вернулся? Да, ну что, вот как дела? Да, нормально. Слушай, я... А вот это не твои бутыльки? А, эти бутылки, да, их сейчас я надо выкинуть. Сейчас я их положу. Вот мусорку у нас тут вот мусорка есть. вот. Все, давай, сейчас я пока что поиграю в компьютер. Ты пока вот продукты разложу, хорошо? Ага. Вот вс, давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот, так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Майчик, сколько времени там уже? А так? Ну, уже девять пятьдесят. В смысле девять пятьдесят? У меня недав-недавно же было. Недавно да. же было, только пять часов. Как время то так быстро едит. Ладно, все, пойдем поспим сейчас. Пойдем, пойдем. Так, ну все, давай вырубай свет. Ладно, да, все, давай. Оп, оп, оп. Вообще время быстро едит, скажи. Да. Незаметно вообще. Все, давай. <сх> Пальцы, просыпайся, просыпайся, да, за... Нас обворовай. Нас обворовай, походу. Нас обворовали. В смысле? Тут окна разбиты. Почему-то двери открыты на распашку. Что тут за забрали? Забр... компьютер только не забрали, вот, Стол забрали, радио забрали, лампочку забрали. Это просто кошмар. В, кто забрал нашу лампочку и наши вещи кто кто это сделал мы обязаны найти снимаю. кто это сделал может какие-то отпечатки пальцев есть может, а вот какой-то не трогай, от... не а трогай. может два надо давай в 102 позвони нет мы, мы сами это все решим тут какой-то тут какой-то отпечаток пальца большой вот, вот.